Здравствуйте! Сегодня мы организовываем интересный проект, в котором мы покажем вам, как можно переоборудовать дизельный двигатель на альтернативный вид топлива. Для этого мы будем использовать два разных комплекта оборудования. Один комплект оборудования будет предназначен для того, чтобы автомобиль работал на топливе дизель плюс пропан-бутан. Второй комплект оборудования будет двигатель для работы на топливе дизель плюс метан таким образом мы реализуем проект в котором автомобиль будет работать на трех разных видах топлива дизель пропамбутан и метан автомобиль который мы будем использовать в этом проекте рено мастер 2013 года система системой впрыска Common Rail. Это достаточно популярный автомобиль, который используется для перевозки людей и для перевозки грузов. Самое интересное, что это дизельное топливо, которое на данный момент считается непереводимым на альтернативный вид топлива. Для переоборудования этого двигателя на альтернативный вид топлива пропан, бутан и метан мы будем использовать систему Pride Dual Fuel. На сегодняшний день это единственная итальянская система, которая позволяет качественно перевести автомобиль на альтернативный вид топлива с максимальной экономией, максимальной безопасностью для двигателя и пассажиров. Чем же отличается дизельный двигатель от обычного двигателя внутреннего сгорания? Дело в том, что сам двигатель сконструирован таким образом, что дизельное топливо воспламеняется от сжатия. Топливо детонирует при сжатии в цилиндрах. Из-за этого мы не можем перевести дизельный двигатель полностью на альтернативный вид топлива, как это можно сделать в двигателях внутреннего сгорания. Например, полностью на пропан-бутан или полностью на метан. Газовая система Pride Dual Fuel работает по следующему принципу. Мы эмулируем давление на топливной рампе Common Rail и таким образом уменьшаем подачу топлива дизельного и замещаем его альтернативным видом топлива, например, пропан-бутан. При этом мы можем использовать не только пропамбутан, но и метан. Но вы должны понимать, что эффект от переоборудования дизель плюс метан будет гораздо экономически выгоднее, чем эффект от переоборудования дизель плюс пропамбутан. Ситуация в следующем, что метановое топливо по своей скорости горения и октановому числу более приближенно... К дизельному топливу, поэтому эффект от использования этого альтернативного вида топлива гораздо выше в плане экономии. Эффект от переоборудования дизельного двигателя с альтернативным видом топлива пропамбутан экономически будет немножко ниже, чем от переоборудования с топливом метан. Но это не значит, что переоборудование двигателя в этом случае будет экономически невыгодно. Все ведущие европейские страны используют пропамбутан в качестве альтернативного вида топлива очень давно. И наша система Pride позволяет сделать максимальное замещение топлива на альтернативный вид топлива. При переоборудовании дизельного двигателя на альтернативный вид топлива мы должны учитывать тот факт, что Температура горения и скорость горения газового топлива гораздо выше, чем у дизеля. Соответственно, мы получаем небольшую проблему с перегревом двигателя. Для того, чтобы контролировать температуру двигателя, мы устанавливаем специальный датчик температуры на выхлопную систему двигателя и контролируем температуру выхлопных газов. Основным преимуществом системы газового впрыска Pride Dual Full является возможность переоборудования двигателей Common Rail, современных дизельных двигателей. Следующим преимуществом является то, что мы можем активно использовать систему диагностики самого бортового компьютера этого дизельного двигателя и получать оттуда информацию по кратковременной, долговременной коррекции и корректировать саму смесь, образования. Таким образом, мы можем максимально заместить Дизельное топливо альтернативным видом топлива. Это существенно влияет на экономию и улучшает смесеобразование. Многие дизельные системы, которые на сегодняшний день э, производятся, для подачи газа используют смесители и другие механические устройства. Это несовершенно, и таким образом производитель не может контролировать подачу газа во всех оборотах. Наша система использует специальные форсунки для подачи, альтернативного вида топлива в цилиндры. Это позволяет настроить точную пропорцию дизель-газ во всех режимах и при разных нагрузках двигателя. Соответственно, мы получаем максимальный эффект от переоборудования на альтернативный вид топлива. Чтобы настроить эту систему на дизельном двигателе, мы используем специальное и очень дорогое оборудование для настройки самой системы. Это высокоточные датчики, высокоточное оборудование, который нам показывает, сколько мы можем еще заместить дизельного топлива на альтернативный вид топлива. Благодаря этому нет необходимости настраивать карту на глаз. Карта настраивается один раз и навсегда. Нет необходимости потом перенастраивать эту систему в зимнее время, в летнее, весной, осенью. Аналогично бензиновой карте, которая заложена в бензиновый контроллер, эта карта будет... Всегда работать без сбоев и без проблем. Мы уже более двух лет занимаемся переоборудованием дизельных двигателей на альтернативные виды топлива. И это далеко не первый автомобиль, который мы переоборудовали на альтернативный вид топлива. Просто этим проектом мы хотим показать, что автомобиль можно переоборудовать как на пропан-бутан, так и на метан. В любых условиях и при любой цене дизеля и пропан-бутана и метана и получить от этого экономию. Результаты этого эксперимента вы увидите в этом ролике. Таким образом можно сказать, что автомобиль, используя в этой области, не имеет права останавливаться или ломаться. Он должен приносить деньги. Зная систему Pride Dual Fuel досконально, а особенно учитывая тот факт, что я участвовал в разработке этой системы, я могу вам гарантировать, что используя ее, вы получите максимальный экономический эффект, и что немаловажно, вы получите стопроцентную гарантию безопасности, используя систему Pride Dual Fuel. Входные данные. Смешанный расход испытуемого автомобиля «Город-трасса» 13 литров дизеля. Первый вариант, когда мы используем автомобиль чисто на дизеле Стоимость 100 км обходится в 227,5 гривен. Второй вариант, если в качестве альтернативного вида топлива мы используем пропан-бутан. Соотношение дизель 65% и пропан-бутан замещение до 35%. Итоговая стоимость 185 гривен. И третий вариант – дизель плюс метан, природный газ. Дизеля мы используем 40%, метана можем использовать до 60%. Итого стоимость 100 километров получает 187 гривен. Выводы. Экономия средств во втором варианте – дизель плюс пропамбутан – от 17 до 20%. В третьем варианте – экономия средств от 20 до 25%. Выбор за вами, уважаемые клиенты.